Нет. У меня розовый пойдет. Ой, сейчас будет огонь. Ой, я боюсь. Ты можешь себе позволить все. Ой, Отошли воды. Ой. Я не могу. Я так счастлив. счастлив. Всем привет, особенно к тем, кто присоединился к нашему блогу. Недавно я тренировался вместе с Дмитрием Ешанькиным, бросил себе вызов. скинуть 10 килограммов за 20 дней. Всю неделю я посвятил тренировкам, уже близок к своей цели, следи за блогом. Скоро расскажу, что из этого всего получилось. Тош, ну вставай. Нет. Ну Тоша. Пять минут. Пять минут было 20 минут назад. Три минут. Ну мы постараем. Ну задержимся, мы не опоздаем. Ну вставай. Я протестую. Ты ждет Я... завтра. Я не подписывался под тренировки. Подписывался. О, привет. Антон, привет. Привет, Рома. Это наш депутат. Богобайщик. подал руку чиновник. Скромно. Есть большие сложности, связанные с тем, что я не выспался. Еще тут бегают какие-то люди. Я в принципе за них, но не с утра. С утра я не за них. Выдох! Выдох! Выдох! выдох, выдох. Антон, как дела? Да очень ровно. Как дела? Прекрасно. Как чувствуешь себя? Отлично. А сколько прошло? Ну, 15. Пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. Как дела? Супер. Держишь ты? Да, слушай, слабовато еще. Болят ножки ходить после тренировки. Погоняет Антон. Я уже приоделась на каблуках. минут спустя тренировки. А он говорит, давай припаркуемся вот сюда. Мне лень дойти 5 метров. Ребят, я на таких каблуках просто... Бегала, бегала, сдавала, сдавала нормативы в институте, потому что забывала форму. Как ты думаешь, мне розовый пойдет? Нормальный, да? Бежевый, бежевый. Тебе же подойдет, твоему ему И вот его тихо Там прикроем. Или сделай лицо попроще. Хей, ты сложишь, мне кажется. Почему? Когда сложишь, пойдешь почему? Мне очень тебе очень чуть-чуть. вот реально. Но однозначно, что они подходят в комплект белья, лучше без него. Приветствую. Привет. Сейчас увидите самые экстравагантные тренировки. Как правильно называется эта штука? Тренировки с помощью ресимуляции. Короче, будет круто. А слава тут кому-то порки. Балетная студия. Когда такого объема мужчина еле-еле yeah. тащит 2 килограмма, напрягаясь, но ah. тренка смешного. Часто. Так, значит, ноги на мяче, да? Да, ноги на мяче. Первый спин раз спину округляем. Я чувствую себя неуютно, когда мужчина убрал руку с моих ягодиц. Обычно неуютно, когда она там вдруг оказывается. Тут неуютно, когда убрал. Упал. А сейчас тоже тренировка идет? Сейчас тоже идет тренировка, Почему вы так трясёт? Так, отдыхаем? Наверное, потому что мне поднавалили в ольтажу. Сейчас будет огонь, но я об этом ещё не знаю. Сделаем прыжка. Раз, два, планка. Ну и че? Раз, прыщи, прыщи, прыщи, Я раз. прыгаю. Я прыгаю, Ром. Я прыгнул. Я прыгну, Ром. Закрыл, закрыл, давайте! Здоровья, Погнали, Бёрфи! Без отзываний. Вот это диванчик. Я прям маленькой принцессой себя чувствую. Мы давно задумывались о покупке нового дивана. Более масштабного. И пирожок ускорил нас в этом решении. Сука! Цвет очень крутой. Но, если честно, я пока не могу придумать, куда мне можно пойти. На свадьбу. На свадьбу, да, может быть. Как думаете, ребят, могу себе позволить на тренинг такие кроссы одеть вообще? Мне кажется, когда ты уже доходишь до определенного этапа жизни, ты можешь себе позволить все. Филипп Бедросович, там мой яркий пример. Прошел через огонь и воду и позволил себе стразы. Возьми себя в руки! Тебе помочь, милый? Ну только не притворяйся. Да я ты попробую, одень не притворяйся. Попробую, давай мы тебе на руки хотя бы электроды, а оденем, вопрос. Похоже на секси-костюм. А учитывая, как мне сейчас я подключат помню. электроды, то в принципе это один. уже БДСМ. Интересно, что бы на это сказал Сергей Лизанский. Восемь. Не знаю, как вы там в условиях космоса тренируетесь. Я тут попробовал и сдох. Что случилось? А ничего, только спину Короче, спазмировало. объясняю, есть два вида откоса тренировок. Первое, развязали шнурки, второе, болит спина. Антон, говорят, филонишь, типа спина заболела. Не заболела, спазмировалась. Это как? Это надо тянуть спину, значит, надо просто играть. растяжкой заниматься и все будет хорошо. О, молодец, красавчик! А я не красавчик сегодня Что, живы? Давайте уже жестко позанимаемся Я так Держись. Они нас делают, Рома. Ну, Ром. Они делают нас. У меня уже четвертый она десяток, бро. Я она не могу соревноваться с 15 лет. Она в школе, она нас делает. Еще мы сейчас подожмем. Поехали, поехали. 4. Мы можем это, Антон. А, блин, я рожаю. Давай. Головка показалась. Девушка. Тащи ее. Давай. Отошли воды. Давай, Дай давай. мне давай. свои ноги. Ниже. Ах. Вот так, держи. Да не я держу, а ты держи. 5, 4, Всё. 4, мальчик, 3, мальчик или 4, девочка 4, 4. у нас? Мальчик у вас. У нас мальчик, да? Крепкий, крепкий малыш вышел. Хочу крепкий. Вышел, крепкий. Пользуются банками, я по старинке пользуюсь резиночкой. Резиночка надежнее банков российских, это уже показало время. Если на каких-то купюрах краска плохо пропечатала, позвоните. Хорошо, даже проверим. Спасибо вам большое за позитивное начало дня. В общем, я считаю, это лучший выбор. Я объехала, наверное, порядка 10 магазинов. Я считаю, это наиболее выгодная партия я так счастлив я так рад я считаю мы просто взяли и сэкономили сейчас деньги для всей семьи это лучшие моменты моей жизни когда мы идем э, покупать что-то для моей женщины это самые лучшие моменты моей жизни и в вашей жизни это тоже должны быть самые лучшие моменты я не должен страдать в одиночку Ну, как у меня это выживает. О-о-о! Что же вы меня там включили? Раз. Три. Голова все равно не прошла, если честно. Думала, полетела. Надо, я бы, заехать в аптеку. Ага. Ну, полетел, да. Работаем с прыжками. Раз. Два. Когда приходишь на тренировку, а тренер что делает? А, ну, что Момент истины. Короче, ушло у меня всего 3 килограмма. Пора наращивать интенсивность тренировок и переставать есть вообще. Сокращаю так мышцы, даже руку разоглашать Электродики подключала. Меня зовут Анзор, я из Нальчика. Хочу привет передать маме. Она, возможно, подписана. Есть 48. Возможно, она подписана. Это вообще кофе. Спасибо тебе, до следующей тренировки. На здоровье. До Все, счастливо, счастливо, все хорошо. Тема спорт. Да. И выдох. Блин, ну тебя даже я не звену! Давай меня ром потянет. Он в ноги мне убьется, просто достай. Как дела? Отлично, отлично, покажи вы. Закрываем глазки и становимся на носочке. И самое любимое упражнение в конце занятий. Мы узнаем себе, мы молодцы! Ребята, если вы считаете, что вы классный спортсмен, приходите ко мне на тренировки. Мы с вами отлично проведем время. Я посажу вас на шпагат, ну а девчонок еще научу танцевать тверк. Как я всегда говорю, в любой непонятной ситуации приседай. Не факт, что это решит твою ситуацию, но попа будет красивой, и, возможно, именно это решит твою ситуацию. Приходите на тренировки. Я советую всем эти тренировки. Они помогают дыханию, восстанавливают силы. Это просто интересно, даже весело. Я считаю, это одна из лучших тренировок, которая проводится в парке Горького. Большая молодец тренер Эля. Она просто красавица, И настоящая спортсменка. Спасибо. То самое невероятное чувство, когда после тренировки ты помылся, попил чайку и теперь можешь как следует покататься на мотоцикле Детка больше не ставь здесь машину Что? здесь без ноги человек и он так уже припарковался, уже я 36 лет работаю, 38 работаю домкомом. Так. И он меня просил, вот туда, детка, в угол ставь, пожалуйста. И, и это, сыночек, мы все должны уважать друг друга, да, правда? Да. Стрепенулся парень, Другой, стряпнулся. знаете, подойдешь, так он воображаясь. Нет, это... этот уважаемый человек. он к старшим очень уважаемый относится, относится. Хороший малыш. Тоже, mm. ты что делаешь? Я залипаю, лишнее читаю. Переоценил свои возможности, когда поставил 100 книг на год. Читать приходится постоянно. Сейчас заканчиваю Орла 1984. Читал Скотный двор. В раздумьях, что еще почитать. Думал по поводу Гроздя Гнева. Может, вы мне посоветуете? Если у вас есть понимание того, что можно мне порекомендовать, оставляйте это в комментариях. Я обязательно выберу самое интересное.